В наших очках тебя не узнать. Встречайте команд Хвен нечего терять! Добрый вечер на сцене Казанский федеральный университет. Здравствуйте! Сразу хотел бы разрушить все стереотипы от людей, которые учатся в нашем институте. Нет. У нас не учатся самые сексуальные парни в мире. Айдар, нет такого стереотипа. То есть как? Ну, нет. Ладно. Второй стереотип о том, что у нас учатся самые умные и талантливые студенты. И такого стереотипа тоже нет. Как нет? Женя, два плюс два. Семнадцать. Ладно, допустим, третий стереотип о том, что у нас учатся самые бесючие девочки в мире. Да нет такого стереотипа! Так уже, а! Такой есть! Ладно, ребят, сегодня очень важная игра. У кого что есть? Ну, у меня есть песня. Зяповская народная. Едет по миг, а стоит Едет Бобик с, с палатки я готов целовать песок, лишь бы Бобик проехал мимо. Молодец, молодец, смешно! Да, но нам нужно что-то посвежее, что-то поактуальнее. Ребят, скоро выходит фильм «Стражи галактики» и там будет маленький груд. Лена, у тебя у самой маленький груд. Ладно, Команда Квадеича теряет. Давайте, начинаем. Дорогие друзья, давайте представим. Парень решил сделать девушке сюрприз. Шла уже двадцатая минута. Костя! Нет. Петя! Нет. Миша! Нет. Ну дай хотя бы подсказку. Ну ты меня сама выбрала. Владимир Владимирович? Да нет, ты меня достал уже! Андрей! Нет! Радик. нет. Женя! Нет. А у нас, как учится очень много иностранцев где-то у Универа? Извините, пожалуйста, не подскажете, когда тебе доснут? Он нет, он очень плохо разговаривает по-русски. А, я вас понял. Извините, пожалуйста, не подскажем для чьей-то установки. А, до установки. Ну, вот сюда -то. А на Древней Руси срок, срок службы в армии был 20 лет. Давайте представим, Дембель вернулся домой. Ну что, Татьюха, говори. Дождалась меня, нет? Мам! Нет! Yeah. Костя? Нет! Yeah. Нет! Yeah. что его сын курит вейп. Папа, не надо! Папа, пожалуйста! Папа, не надо! Пап, пожалуйста! Вон электронный! пожалуйста! А сейчас обсуждается законопроект, по которому при регистрации ВКонтакте надо будет ввести свои паспортные данные. Давайте представим, 2025 год, Парень пришел регистрироваться. Здравствуйте. Семигуллин Равиль? Да. Присаживайтесь. Фотографию для аватарки принести? Ну, у меня пока свои нет, я думаю, на первое время Роналду поставлю. Роналду, хорошо. <плодисменты> Равно, Равиль, с какой целью вы к нам вообще пришли? Ну так, да, мемасики посмотреть, приколюхи всякие. С спаму как относитесь? Отрицательно. Стикерами не злоупотребляете? Да. Как сказать, знаете, вот на ну, Новый ну, год, могу на 9 мая. По выходным, по празднику? По праздник. Хорошо, Равиль, то у нас в каких-то социальных сетях уже сидели? Нет. А в семье сидевшей есть? <плес> <плес> <плес> Отец сидит, сидит уже. Ладно, Раимыч, давайте пройдемся по истории нашего сайта. Что вы можете сказать мне о 2010 году? 2010 год – это падение стены, народ был взволнован и просил у власти в лице Павла Дурова вернуть стену. Впоследствии чего появились микроблоги. Все, отлично, поздравляю вас, вы зарегистрировались в Контакте. А у вас 50 рублей до понедельника не будет? Зачем? А, братан, не обращай внимания, меня взломали просто. Да, дорогие друзья, сегодня очень важная игра. Ребят, как... я решил, я ухожу из команды. И каждый из нас пытается пройти в четвертьфинал. Но не у всех это получится. Эй, я вообще-то не шучу. Так ты и не шутил никогда. <плес> Ноги мои здесь больше не будет. Стой, подожди, Радик. Радик. Радик. <плес> ну куда ты пойдешь? Воду четвертую. Жду Аста. Ну раз уж нас там ждут, команда кого не сюдять. Спасибо.